Дорогие друзья, как вы уже заметили, самый странный парень в нашей команде — это Антон. И так уж получилось, что он работает учителем в музыкальной школе номер 666. Суевать, суевать, суевать. Так, дети, записано число. Марат, хочешь прикол? Давай, давай. Антон Николаевич, а у вас сзади коленки грязные? О, спасибо. <звы> <звы> Антон Николаевич, Антон Николаевич, а можно вопрос? Вот нас в классе 25 человек. А почему мы сегодня сидим, только вдвоем сидим? Я не вам что вчера говорил. Идем на экскурсию, держимся за руки, с заключенками не общаемся. А, -а, -а заключенными не общаются. Внимание, внимание, говорит директор школы. Смотрите, какой красивый пиджак с блестяшками я себе купил. А, блин, не видно же. О, завычный писал. Сдайте на ремонт опыт. Да блин, опять тебя, ну -мо! Так, кстати, я вам домашнее задание задавал. Танцы. Вы выучили? Да-да-да. А? Все, погнали. Отключаем музыку и А Абонент временно недоступен. Перезвоните. Нормально. Это тема вечера. Здравствуйте, Ранис Равильевич. Я мама Ангелины Степановой. Пришла пожаловаться на... Подождите, а почему вы в латоксе? Эй, эй, эй, эй. Я уже забыла, что хотела сказать. Ох, она носится в Впрочем, я задавал вам задание. Тебе, Ангелина. Ты готова? Да. Я сочинила песню про первую любовь. Давай, давай. Мамочка, что же мне делать? Парень пришел пообедать. Но кормить его нечем. Что же спасет этот вечер? Ну, в общем, я чисто случайно его накормила горбитом. Но он не знает ничего. Он просто смотрит и шипит. Хорош! Проверка а приехала. Всем лежать! Работает домок! <звук> Эй, а <мой. звук> Ты что, <чё, теперь>? дебил? <звук> ну все, можете собираться домой. <звук> Кстати, в среду в школу не приходим. Почему? А, забыл, вы же здесь кабьяну открыли. <звук> школу да. мы его вам показали и знаете что хотел сказать в конце и кого вы штаны вы стороны равны слушай зачем ты сейчас это сказал а где мне пишу жизнь пригодится да вам вот поэтому экспериментальный прыжок спасибо вам друзья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 0060. Звонок бесплатный.